Участие в подобном форуме в Петербурге или в Севастополе? Нет, на самом деле лично мой опыт э, случился впервые. Мои коллеги из биомедицинского кластера принимают регулярное участие в Дальневосточном форуме и в Севастополе. Я лично, к сожалению, только здесь имею счастье выступать. Знали ли Вы ранее что-нибудь о Казанском федеральном университете? Ну, я знаю, что это одно из уважаемых крупных и потенциальных учебных высших заведений с большим реальным научным и инновационным потенциалом наряду там, с московским, новосибирским. И по-хорошему могу сказать, что пообщавшись, походив по корпусам, мне кажется, что это одна из реально хороших, больших точек роста и возможностей для и образования, и для науки. С вашей точки зрения, проведение науки будущего в КФО оправдало ваши ожидания? Сейчас сложно сказать, буквально второй день идет мероприятие. Могу сказать, что, как любая, любая хорошая инициатива в России, она развивается не всегда быстро и положительно, но ключевые фундаментальные принципы заложены, наверное, верно. Технологии, экспертная панель подобрана очень правильно. Дальше с каждым годом должно увеличиваться просто, должна увеличиваться вот эта мышечная масса, количество новых интересных спикеров, проектов, молодежи и для того, чтобы мероприятие стало ежегодным и выросло в какую-то крупную структуру. Да. Вы расскажите ваше общее впечатление о Казанском федеральном университете. А благоприятная. Могу сказать, что по моему личному рейтингу, наверное, входит в топ, наверное, 5-6 региональных крупных университетов с высоким индексом научной деятельности инновационной и с большим, таким хорошей, большой инфраструктурой и научной, и студенческой, и лабораторной. Это очень важно, потому что в современном мире для того, чтобы что-то творить и хорошо учиться, и создавать какие-то инновации, и развиваться личностно, нужно обучаться и творить в таких в правильно заряженных стенах с правильными педагогами, расширять свой кругозор и видеть, обмениваться возможностями не только внутри страны и в разных городах, но и за ее пределами. Мне кажется, чем больше Казанский университет будет вовлечен в разную международную и внутрироссийскую деятельность, чем больше будет возможности студентов видеть, общаться, будет расширяться кругозор, будет реальный рост проектов и успешных разных историй.